Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вас. И это уже третий выпуск проекта FOR анализ Суть данного проекта заключается в том забрать мистическое явление и определить было ли это на самом деле или же это ложь Сегодня мы окунемся немного в историю и поговорим о проклятиях а именно о проклятии Казимира Четвертого Произошло это в апреле 1973 года, Польша. Археологов решает вскрыть захоронение князя литовского короля польского Казимира IV. Он скончался в замке город на в настоящее время является частью Беларуси. Стояло жаркое лето, а тело короля нужно было перевести в замок Валь на юге Польши, где хранили всех королей. Из-за погодных условий это было проблематично. Его тело, одетое в дорогие одежды, положили в деревянный короб. Гроб был помещен в каменный саркофаг, который был обтянут специальной материей и обмазан смолой. Такая консистенция сыграла роль биологической бомбы, которая взорвалась через 500 лет. Когда же начались раскопки, в первый день совершенно ничего не предвещало беды. Но это только в первый день. Во второй началось что-то непонятное. Буквально через пару дней погибают сразу четыре участника экспедиции по невыясненным причинам. Проходит некоторое время и снова смерть дает о себе знать. Еще один человек, за ним еще пара, число доходит до 15 жертв. В сумме погибло больше 15 человек. И это были и археологи, которые работали возле гробницы и в гробнице, а также и те, кто занимались в лабораториях экспериментами над останками. В то время люди крайне боялись таких раскопок, потому что все были надержимы страхом египетских археологических находок и якобы проклятиями, которые эти самые находки насылали на людей. И если начиналась какая-либо деятельность археологическая, то все сразу себя настраивали на то, что возможно появится снова какое-либо вымышленное проклятие, и снова в мире будет что-то не так. На самом деле здесь никакой мистики нет. Виной смерти участников экспедиции стал Асперги. Аспир... Ги... Причиной смерти стал Аспергил желтый или же желтая плесень. Возможно, те первые четыре жертвы, которые погибли в течение буквально пары дней после раскопок, обладали крайне слабым иммунитетом, в том числе, скорее всего, и к воздействию данного грибка. На вопрос, из-за чего же скончались те, кто работал в лаборатории, то здесь тоже можно объяснить все логически. Скорее всего, когда брали материал для экспериментов, в тех частичках, чего-либо то ни было, находились споры этого же грибка. И скорее, те кто проводил опыты, в тот момент тоже могли надышаться спорами этой плесени. Ну а если же брать тот момент, когда кто-то из экспедиции погиб под тараком, это могло быть простое стечение обстоятельств. Но или же здесь все таки было что-то нечистое. Что ж, друзья, огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы уже поставили ему лайк и подписались на канал. Если вы знаете какие-либо страшные легенды, истории, которые произошли на реальных событиях, или же позиционируют себя так, то обязательно пишите мне в ЛС. Подписывайтесь на Инстаграм, на мой ВК. Всем огромное спасибо. Пока.